Добрый день! На связи Центр обучения компании Инфострой. Для составления сметной документации в мастерской сметчика комплекса А0 есть большой набор инструментов по работе с неучтенными материалами. Эти инструменты являются базовыми при составлении локальной сметы. Большое количество сметных нормативов, которыми мы пользуемся при составлении сметной документации, носят открытый характер. Обсуждаемые нами инструменты освобождают сметчика от мелких и рутинных операций. Ну и здесь есть определенные профессиональные тонкости. Рассмотрим это на конкретном примере. Вот рабочая локальная смета. Она настроена на работу с Федеральной сметно-нормативной базой ФР-2001. Введу расценку на устройство бетонной подготовки. Обратите внимание. В локальную смету пришли две строки, выбранная нами расценка из шестого сборника открытая. В прямых затратах этой строки работы не учтена стоимость бетонной смеси и задача сметчика добавить смету затраты на бетонную смесь. Мы называем это неучтенный ресурс. Часто мы его называем еще ресурс по проекту, имея в виду, что марка материала определяется проектными решениями. Каким образом программа понимает, что надо добавить еще одну строку в смету? Все просто. В ресурсах строки работы указан состав ресурсов в соответствии с нормой ГЭСН. Этот материал отмечен признаком P – ресурс по проектным данным. А еще эта строка визуально отмечена красным шрифтом. Вот по этому признаку. Программа и добавляет в смету строку точно с таким же шифром, наименованием и единицей измерения. А теперь очень важный момент. Норма ГЭС определяет не только состав, но и расход этих ресурсов. Например, на измеритель работы 100 кубических метров бетонной подготовки требуется 102 кубических метра бетонной смеси. То есть на 2% больше. Это значит, что при заданном объеме работ, например, 14,2 куба бетонной подготовки, смеси потребуется на 2% больше. Программа берет это на себя и рассчитает расход бетонной смеси автоматически. Укажем объем работы. Обратите внимание, программа рассчитала расход бетонной смеси и точно такое же количество указала в объеме строки номер 2. Этот процесс, как вы видите, выполняется автоматически. Как правило, в нормативах неучтенный материал указан в обобщенной номенклатуре. Сметчик выполняет содержательную часть задачи, приводит в соответствие с проектным решением. Например, бетонная смесь марки 100. У этой смеси шифр вот такой. Теперь в смете учтена стоимость бетонной смеси по проектным решениям. Обратите внимание, во вкладке ресурсы строки работы исходный ресурс отмечен признаком И, исключен, а новый ресурс, который мы указали в соответствии с проектными решениями, отмечен признаком P. Приведу еще один пример. Вот расценка на устройство теплоизоляции. В этой расценке два неучтенных материала. Теплоизоляционные изделия и дюбели для их крепления. Указывая объем работы и объем материалов не изменился. Почему? Смотрим ресурсную часть строки работы. Оказывается, нормой Гессин расход этих материалов не определен. Нормы из базы равны нулю. Уточним номенклатуру материалов. В качестве теплоизоляционных изделий используются минералы ватной плиты толщиной 100 миллиметров в соответствии с проектными решениями. Количество ресурса сметчик должен рассчитать сам. Площадь на толщину минераловатной плиты коэффициент трудноустранимых потерь. Как только мы указали объем материала, в ресурсной части строки работ автоматически рассчиталась норма его расхода. Обратите внимание, этот результат отражается во вкладке ресурсы. Аналогичным образом мы поступим с креплением. Для крепления одной теплоизоляционной из плиты требуется 8 штук дюбелей. Небольшой расчет, и мы определяем, что на 1 квадратный метр требуется 13 дюбелей. Умножаем на площадь и коэффициент трудноустранимых потерь. Готово! Подведем итог. При обработке открытой расценки... Комплекс А0 автоматически добавляет в смету дополнительные строки с неучтенными материалами. При этом также автоматически выполняется расчет количества этого материала в соответствии с нормой расхода. Сметчик же решает содержательную часть задачи, указывают марку материала в соответствии с проектным решением. В случае, если норма расхода ресурса не установлена, После расчета объема ресурса программа автоматически рассчитает его норму расхода. Такие инструменты значительно упрощают работу сметчика. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.